Итак, всем хорошего вечера, всем хорошего настроения. Мы сегодня с вами будем говорить о нашей компании, о компании Века, Limited. и сразу же хочу сказать, что наша компания постоянно растет и прибавляются участники, поэтому сегодняшняя наша встреча, она совершенно не случайна, чтобы вы могли взять на основные возможности и инструменты компании и могли об этом совершенно спокойно рассуждать. Меня еще не знает, меня зовут Тамара Дуженко, я бизнес-тренер, кандидат экономических наук. И вы знаете, когда я познакомилась с компанией Века, я была очень на самом деле счастлива и увидела тот самый актив, которым можно совершенно спокойно пользоваться и чтобы прирастал капитал. Мало того, что мне как финансисту Конечно же, было интересно, что компания имеет такой октав. И эти продукты, эти инструменты можно буквально использовать на любой кошелек, на любые возможности. И, конечно, мне об этом хотелось все больше и больше говорить, что я, собственно говоря, и делаю. Итак, наша компания «Века». World Limited. Что у нас есть? На самом деле компания достаточно большая, она уже более трех лет успешно работает на рынке. У нее большинство офисов, как в Российской Федерации, в нашей стране, так и за рубежом, за ее пределами. Посмотрите, пожалуйста, на карту какое количество стран на сегодняшний день сотрудничают с нашей компанией. И это совершенно свободно можно сейчас сделать в интернете. Каналов, а их более 56 человек, которые помогают, чтобы этот проект не просто был, существовал, а развивался и приносил достаточно много пользы. Активные участники, которые на сегодняшний день все снова, снова и снова подключаются. И это уже несколько месяцев назад было значит, зафиксировано, 30 тысяч человек сейчас и, конечно же, это позволяет компании развиваться, развиваться активно. Большое количество инструментов, о которых мы с вами будем сегодня достаточно подробно разговаривать, это основное, вообще основные возможности, которые компания и те самые ресурсы, с помощью которых мы с вами можем совершенно спокойно развиваться. Значит... Конечно же, главное задание – это объединить людей, объединить людей э, под э, своими флотами. И наша, наша криптовалютная биржа э, CoinGold Galaxy, она позволяет, позволяет увеличивать капитал, и вы можете стать значит, партнером биржи и увеличивать свой капитал. Вот это монета, основная монета века И это монета электронная, которая, про которую мы сейчас будем с вами говорить, и будем говорить, конечно же, как она была создана, и она работает на собственном блокчейне, что дает ей очень большие преимущества. Значит, что главное всегда бывает в компании? В компании всегда бывают главные цели и задачи. И когда цели и задачи компании, они читаются вместе с целями в одном направлении с теми людьми, которые на самом деле есть в компании, и это вообще очень очень важно. Так вот, значит, что планирует создать пазл Market? Это такая очень инициалная площадка, на которой можно будет спокойно, совершенно осуществлять всевозможные покупки и свой товар вытаскивать, значит, показывать его людям и говорить о нем. Ну и, конечно же, продавать. Это можно будет сделать как малым предприятиям, средним предприятиям, так и частным лицам. Пожалуйста, вот это основная цель. И я думаю, что очень многие, конечно же, ждут с нетерпением открытия пазл. Очень жду открытия пазл-маркета, потому что знаю, что буду там обязательно рекламировать свои услуги. Вторая цель компании это масштабирование финансовых инструментов, которые сегодня представлены в компании и вы видите, что реально это происходит, потому что представительство компании в разных странах, оно подтверждает возможность, реальность этого масштабирования и то, как сегодня продвигается вперед. Это очень здорово. А то, насколько мы с вами продвижением компании, то есть популяризируем нашу компанию, это, конечно же, одна из задач, которыми, которые мы с вами в том числе и делаем. Именно об этом... Мы говорим о всем, всем абсолютно, кто спрашивает, кто интересуется и своим друзьям, и знакомым о криптовалюте, потому что криптовалютное сообщество – это сообщество века. И мы, поднимая пользователей, увеличивая количество пользователей, поднимаем популярность в том числе и и крипто позволяет делать э, различные платежи. И об этом, конечно же, тоже э, сегодняшняя наша встреча. Значит, э, вообще, в принципе, э, компании уже удалось сделать да, то, что компания э, вот за то время, которое она работает на рынке. Во-первых, появился собственный блокчейн. И когда появился в компании собственный блокчейн, это система, на которой, собственно, работает вся компания, вся криптовалюта нашей компании, конечно же, у нас появились бескомиссионные платежи. Это очень важно. И собственные расчеты, которые в платформе на сегодняшний день, те, те вещи, которые присутствуют сегодня на всех абсолютно инструментах, это монета ВЕК, CoinVec и токен РА. Две монеты, которыми мы рассчитываемся на платформе. Сегодня наша монета торгуется на нашей бирже CoinGalaxy, но еще и на других биржах. И это тоже очень важно, потому что, когда монета представлена на нескольких биржах, она становится более значимой и весомой. И, естественно, что когда запускается, мы получаем еще и дополнительные инструменты и дополнительные возможности. Конечно же, когда мы продвигаем свою монету и продвигаем век экономику сегодняшнего дня, продвигаем нашу платформу, то мы показываем, как может эта монета работать на рынке, как она может с тем лимитом, который выпускается монета, насколько она может быть Значимой и спрашиваемой. И наши проекты, которые сегодня представлены, они работают очень хорошо, бесперебойно, надо отдать должное техническому оснащению и технической поддержке, потому что это, конечно, очень огромная работа, и это очень важно для сообщества. Потому что, значит, вот сама постановка задачи и сама организация работы, она играет огромную роль и позволяет нашим цифровым активам увеличиваться. И за счет еще и того, что происходит ограничение выпуск монеты, то есть эмиссия ограничена цифровых наших активов. И это... И, конечно же, еще очень важная вещь в компании – это то, что в компании обучают, обучают, как правильно заниматься приглашением людей в компанию, как выстроить свою команду, как пользоваться маркетинг-планами в инструментах. И самое главное, как выстроить многоуровневый э, маркетинг и, опять же таки, работало. Это э, очень такие серьезные вопросы, которые достаточно хорошо и легко решаются в компании. Конечно же, существует преимущество работы. И когда вы э, разговариваете с новичками, вы обязательно... Показываете то преимущество, те возможности, которые на сегодняшний день есть в компании Века. Преимущество блокчейн-технологии. Это очень выгодные сделки и платежи, работа и оплаты все идут без комиссии внутри площадки возможности совершать платежи по всему, буквально, миру. Пожалуйста, работайте, пожалуйста, осуществляйте платежи, применяя наши две монеты, токен РА и монету ВЕК. Монету века. И, значит, конечно же, мы говорим о том, что то обучение, которое предоставляется в компании, оно очень-очень обширное, потому что мы при этом рассказываем финансовую грамотность, мы очень много даем полезной информации. Помимо того, что мы рассказываем о каждом проекте, рассказываем о маркетинг-планах каждого проекта, очень внимательный по нескольку раз, с разных позиций, с разных точек зрения. Это разные спикеры показывают точку зрения, показывают, как грамотно работать. Допустим, я вела зарядки по финограмотности, и это все есть у нас на канале, YouTube-канале. Вы можете совершенно спокойно зайти в любую запись, посмотреть внимательно, проработать для себя, задать вопросы в чатах, потому что это тоже немаловажно, когда есть обратная связь, когда в чате есть сообщество людей и, и отвечают на любой вопрос, отвечают очень быстро. И самое главное, что очень понятно, то есть задавая любой вопрос, тебя интересующийся, ты можешь в течение двух-трех-пяти минут получить. И это на самом деле очень важно, потому что обратная связь, она важна, конечно же, для всех, как вы понимаете. И... Наше взаимодействие, оно еще и позволяет создать внутри площадки сообщества таких людей, которые хотят развиваться. Это возможность найти себе друзей по всему миру. Это всегда есть возможность, куда бы ты ни поехал, написать в таком-то городе, кто из этого города. И вы всегда можете пересечься, познакомиться. И нужно, конечно же, сказать о том, что компания Века – это очень надежный партнер, потому что предоставляет возможности своим партнерам, мотивирует их на успех, рассказывает, как добиться их, предоставляет возможности и условия всем людям для того, чтобы они развивались и заходили в нашу компанию на наши площадки и смотрели, как это работает. Что предлагает компания Века для своих партнеров? Компания Века предлагает, конечно же, готовые инвестиционные решения. На всех этих, во всех этих инструментах представлен CoinVec и токен токенра, две монеты, которые работают. И когда мы, тогда, соответственно, у нас вот в этих монетах происходит рост. За счет чего? За счет трейдинга, за счет торговли на бирже, на собственной бирже. CoinGalaxy. У нас есть социальные направления, то есть очень интересные программы и, либо причинам зашли в проекты и эти проекты получили какой-то ну, неудачный, так скажем, исход, то компания, направление компания предоставляет возможность неблагоприятные вот эти инвестиционные проекты, уйти с них и перейти в нашу компанию и получить надежный инструмент для роста и развития. И кроме всего прочего, я думаю, что люди, которые инвестируют, они всегда задумываются помощи и благотворительности, и это тоже предоставляет компании участие в благотворительном фонде «Чистое сердце». Пожалуйста, такое тоже возможно, и это есть в проектах компании «Века». Мне хочется обратить ваше внимание вот на такое количество продуктов. Посмотрите, пожалуйста, сколько инвестиционных проектов на сегодняшний день открыто, и все эти проекты, все эти продукты работают в компании Века. Мне хочется, конечно же, сказать о нескольких инструментах. Пожалуйста, открывается и работает, и соотношение, так скажем, валют. Вот есть монета призм, и нашей компании, она представлена для того, чтобы вы могли взаимодействовать и обменивать на монету Века и на токен РА. У нас есть своя CoinGalaxy биржа, как я уже сказала, на которой вы можете стать акционером этой биржи и вы можете получать дополнительные проценты, торгуя на бирже Coin У нас есть, значит, программа компенсации, если неблагоприятные какие-то проекты были, о чем я только что сказала, это, значит, компенсация в проекте Чеклер. И можно, так сказать, решить свои вопросы с помощью но определенных, так сказать, выполненных условий, можно, конечно же, решить и зайти в компанию Века. Существует автоматическое привлечение партнеров, и это очень-очень здорово, потому что вас знакомят с инструментами, каким образом зайти, как сделать, что, куда подключить, потому что на сегодняшний день, мы уже не перелопачиваем свою записную книжку, не начинаем там шариться по всем своим знакомым, искать в какие-то визитные карточки, и всем обзванивать. Мы можем совершенно спокойно воспользоваться современными инструментами, которые предлагает компания, и с помощью этих инструментов привлечь себе именно ту аудиторию тех партнеров, которым действительно интересен продукт. И это будет на попадание в ту целевую аудиторию, которая действительно это интересно. Очень интересный проект для стейкинга и для добычи криптовалюты. Это криптоакселератор, это один из тех, один из первых, посмотреть, аккуратно посмотреть, а так ли, а идет ли стейкинг, а правда ли добывается монета, а как это происходит. Мне нужно было совсем познакомиться, мне нужно было познакомиться с компанией. Это один из тех инструментов, через которые я зашла в компанию. Есть очень интересные... Проект Век, «Век авто», на котором вы можете заработать деньги для покупки и машины, и какой-то вещи достаточно дорогой, там, холодильник, мебели и всего такого прочего, все, что вам необходимо в быту каждому человеку. И именно об этом проекте у меня был вебинар, я уже вела такой вебинар, поэтому... Можете тоже посмотреть в записи, потому что там более подробно уже рассказывается о всех возможностях маркетинг-плана и вообще о всех возможностях проекта именно этого века авто. Ну и особенно мне хочется остановиться на самых топовых проектах нашей компании. Это ProfitBot, WebTokenProfit.com. «Голден Ring и «10.90». Это те самые уникальные инструменты, которые, я считаю, что о которых нужно поговорить подробно. И именно эти инструменты топовые вы могли бы рассказать новичку, с чего начинать и с чего заходить на инвестиционные проекты и с чего вообще начинать инвестиции и с чего начинать знакомство с компанией Век World Limited. Значит, это самые топовые программы, и именно с этих проектов стоило бы начинать. Профит-бот. Профит-бот – это низкий порог входа, это всего лишь 10 долларов, и вы уже в программе. Это очень легкий линейный маркетинг, когда вы можете получить, положить просто деньги и получить пассивный доход. Это тоже один из инструментов, тот инструмент, опять же, с которого я тоже заходила, начинала, потому что здесь хороший вход, он не пугающий, он дающий возможность познакомиться с компанией, это возможность посмотреть, как это работает, потому что значит, что мы имеем на этом продукте? На этом продукте мы имеем пассивный доход. Пожалуйста, положили деньги. И пассивный доход у нас идет учение 0,7, 0,7 или 0,9%. Купить ФСТ можно за веки и вот совершенно спокойно в этом проекте работать. И это здорово. Значит, и когда я познакомилась с ним, я поняла, что депозит работает. Действительно идет увеличение. Но здесь есть еще это линейный маркетинг-план. И, соответственно, есть активный доход. Если вы хотите приумножить свои деньги, не просто сидеть, ждать, когда увеличится ваш пассивный доход, вы можете совершенно спокойно приглашать людей. Приглашать людей в первую линию. Это 7% сразу получить с депозитов партнеров. На второй линии 3% получить с депозитов. На третьей, четвертой, пятой, шестой линиях получить 1% депозитов партнеров. И это на самом деле очень-очень интересный маркетинг-ход. Это план, с которого, на котором можно еще и делать увеличение в этом проекте. У нас есть еще один удивительный проект, о котором у меня тоже был вебинар отдельный. И я прям рассказывала все ходы этого проекта 1090, потому что я считаю, что это очень уникальный проект, очень интересный проект для входа. У него тоже достаточно низкий порог, это всего лишь 30 долларов. И 30 долларов покупаете бессрочную лицензию. Если в остальных проектах лицензия ограничена по времени, то в этом проекте... Лицензия бессрочная и, соответственно, очень понятный и очень легкий маркетинг, он двухуровневый, двухуровневый модуль, можно зарабатывать и зарабатывать буквально с первых дней, если у вас пассивный доход то вы положили под 50% годовых можете снять в любое время, время в криптовалюте Но при этом у вас получается на года эти 50% годовых, а каждый день. И, соответственно, когда эти деньги начисляются каждый день, то каждый день в любой момент вы можете их снять. Проблема. И, значит, что еще дает, какие возможности именно этот проект? Этот проект еще дает возможность стейкинга. Что такое стейкинг? Это удержание монеты на своем кошельке. И именно за то, что вы держите монету на своем кошельке, сообщество вам еще и оплачивает проценты. И этот стейкинг, опять же, идет в двух монетах, в токене RA и в коине И совершенно спокойно вот можно получить еще дополнительные проценты на свои деньги. Этот проект при модуле дает возможность заработка 10% с первой линии и 90% со второй линии. Получается, что все деньги, как в данном случае в проект, они распределяются между участниками Достаточно уникально спросите, как зарабатывает компания. Компания зарабатывает, естественно, на торговле, на бирже. Поэтому здесь есть возможность у компании все абсолютно поступающие средства распределить данного проекта. И именно в этом проекте есть возможность каждого из участников получить и прокачать свои лидерские навыки, создать эту команду, и эта команда пойдет э, с вами в течение всего проекта на очень-очень хороший доход, потому что доход в этом проекте э, более 52 тысяч, буквально вот с этих 30, то есть 30 положили и, э, соответственно, открыли лиц. И получили возможность первого лимита, а далее вы получили возможность заработка. Вот такого прироста от своего капитала. Мне хочется отдельно остановиться на матрице золотой. Я думаю, очень многие видели уже ролик. Это Golden Ration и Golden Ratio. Это уникальная совершенно программа, причем эта программа, когда я с ней познакомилась, я вообще просто рукоплескала, честно говоря, потому что это разработка именно сообщества века, и это уникальная такая матрица, это пропорция золотого сечения Фибоначчи. Это значит, что позволяет эта матрица? она позволяет каждому из участников, который входит, получается, что вот в матрице Фибоначчи все работает как ракушка, вот такая, знаете, развивающаяся вверх, да, и получается, что постоянно раскручивается эта спираль, и в этой спиральной схеме, все становятся в единую очередь, все получают дополнительные, дополнительные возможности тем, что заходя в очередь, вы как бы подталкиваете собой предыдущих, и идет вот эта вот раскрутка, увеличение по спиральной схеме. То есть, конечно же, уникальные возможности, и что самое интересное именно в этом проекте постоянно идут подарки, значит, что вот с этими ячейками, это в компании выглядит как гильдия, и каждая гильдия, это вот схема, по которой так, вот эта вот вороночка, вот эта спиралька, по которой идет увеличение ваших доходов, и всего-то нужно э, купить ячейку. Несколько ячеек маешь, и они сами по себе пошли вверх. То есть заходишь там, допустим, на одну ячейку, а вот э, постоянно перепрыгивая, получается, тут 15, 16, и далее ты уходишь вверх по финансам зарабатывая, увеличивая свой э, капитал. И э, вот эти гильдии. Их достаточно много, их 9 в этих проектах, Golden Ration и Golden Ratio. И вы можете выбрать, то есть вход туда очень лояльный, скажем так, и вы можете выбрать ту гильдию, в которую вы хотели бы зайти первоначально. Я зашла во все, потому что считаю, что проект действительно настолько уникальный, что он позволит позволяет прирастать к капиталу, и здесь нужно во всех участвовать. Тем более, что постоянно-постоянно происходят розыгрыши. То есть покупаешь 36 ячеек, тебе 9 в подарок. Недавно совершенно получила 9 ячеек в подарок, купив 36 и так дальше. То есть получает, буквально там покупаешь 10, и тебе в подарок прилетают ячейки. И об этом нужно говорить, доносить всем, кто приходит в наше сообщество и рассказывать, как работает эта матрица. И рассказывать про ее уникальность, потому что сразу же, как только выйти ячейку в матрице, но интересно, что когда нам приходят подарки ячейками, то мы, соответственно, тоже дарим. Поэтому... Именно в этом проекте вы можете совершенно спокойно своим друзьям, коллегам или того, кого вы хотели бы, может быть, родственникам, кому-то подарить ячейку, чтобы человек продвигался. Вы можете сделать вот такой подарок, который вам постоянно приходит и, так сказать, вы можете в свою очередь тоже подарить, сказав о том, что здесь постоянные розыгрыши, постоянно идет увеличение ячеек. И когда люди туда заходят, то, конечно же, первым делом хочется сказать ура, ура, поздравляем, поздравляем, потому что ваш ожидаемый доход, ваша прибыль может составить 39 787%. Это вообще уникальность, которая как раз-таки дает твое сечение «Фибоначчи». И с этим достаточно один раз разобраться. Они работают зафиксировать для себя весь ход вот, этого, вот этих решений, и вам будет все понятно, вы сможете легко это доносить до новичка. То, что касается значит, бинарного проекта. Это наш флагман нашей компании, бинарный проект профит, И уникальность его заключается в том, что здесь структура двух веток. Структура двух веток. И в любом другом проекте... Меня слышно? Как и в любом другом проекте, мы здесь можем зарабатывать и на активном, и на пассивном участии. И именно этот проект ⁇ Постоянно... Когда мы заходили в проект, у нас было промо. 1%, и, конечно же, люди постарались зайти именно под этот 1%, положить свои деньги, и ежедневный процент, 1% в день, это достаточно хороший результат, и это дает именно вот этот бинарный проект. Это для пассивного участия. Есть возможность активности когда у вас э, работают две ветки, когда вы приглашаете в проект еще дополнительных участников. Именно э, в этом проекте возможен реинвест. И, э, то есть, это по новой вы кладете сумму, да, то есть, реинвест возможен, э, когда у вас не менее 10% от стоимости. То есть, если у вас... Значит, там, то это 10 долларов вы положили и можете инвестировать. Если у вас 1000 долларов, то от 100 долларов вы можете делать реинвест. И это здорово. Конечно же, автоматически сразу уже переходим но ну, это делается автоматически, поэтому можете совершенно не озадачиваться этим. Главное, чтобы ваши деньги постоянно работали, и вы смотрите, чтобы их постоянно реинвестировать и снова-снова докладывать, подкладывать и, так сказать, увеличивать свой доход. В этом проекте есть бинарный бонус, которые составляют 10% от сутокома, той ветки, которая меньше. Именно от нее вы получаете 10% бинарного бонуса. И есть еще линейный бонус, дополнительный линейный бонус, который конвертируется на токенера, и это значит, дает дополнительное увеличение, дополнительный прирост финансов. В этом проекте есть стейкинг, где я уже как сказала, что стейкинг это удержали на кабинете. Так вот, если вы удерживаете монету на кабинете токен РА, то вы, соответственно, добываете токен РА, тогда вы, соответственно, получаете еще дополнительные финансы. И это тоже возможности этого проекта. Вот такие скажем, уникальности, вот такие у нас в нашей компании топовые проекты, топовые инструменты, про которые нужно обязательно отдельно, я их выделила для того, чтобы вы могли сказать, что варианты входа есть такие-то, такие-то и такие-то. И именно эти варианты входа позволят человеку с минимальным, достатком, можно сказать, с любым кошельком стать инвестором и зайти в нашу компанию. Мне хотелось бы более подробно поговорить о цифровых активах компании. И прежде всего сказать о том, что та цифровая монета, которая была запущена, в ICO, то есть, это начало работы, самое начало инвестиционные возможности, когда наша компания стартовала. Это было 21 февраля 2019 года, и это было все на блокчейне, на базе блокчейна Эфириум. Эфириум позволил дать старт нашей монеты, и буквально уже через 2020, 2020 года был из, сделан, был построен, был включен, так сказать, в работу собственный блокчейн, соответственно, нулевая комиссия, потому что уже блокчейн свой заработал, и мы смогли совершенно спокойно конвертировать то тот цифровой актив, с которого начали, мы смогли его конвертировать и сегодняшнюю монету века, которая выпущена ее ограниченное количество, это всего лишь 21 миллион. И рассчитано, что эта монета будет по частям входить в сообщество, потому что сообщество растет. Эмиссия ограничена, и э, все эти монеты будут оборот до 2034 года. Очень важно, потому что когда эмиссия ограничена, то она, естественно, дает рост, обязательно дает рост монеты. Ну и м, хочется отметить отдельно токен РА, это еще один инструмент, цифровой актив нашей компании – которые работает на блокчейне Tron. Почему был выбран именно вот этот блокчейн? Потому что это достаточно быстрый, быстрый такой актив цифровой, и он позволяет монете как раз-таки с помощью вот этого токена совершать сделки, совершать платежи. И эмиссия токена RA тоже ограничена. И, конечно же, это дает свои положительные результаты, чтобы токен RA увеличивался постоянно в цене. Все расчеты являются цифровыми активами ВЕК и РА, поэтому именно инструментами, именно этими цифровыми активами и происходят все основные платежи которые осуществляются в компании. Конечно же, когда мы говорим с новичками, мы говорим о силе криптовалюты. Почему именно в криптовалюту мы с вами вкладываем деньги? Почему именно с криптовалютой мы сегодня работаем? Почему именно криптовалюту мы сегодня продвигаем, рассказываем о ней всего? Это децентрализация, нету какой-то центральной структуры, нету налогообложения, и человек сам руководить своими активами. Очень низкие издержки, очень быстрые платежи, это очень важные платежи по всему миру, пожалуйста, это конфиденциальность. Это очень-очень, когда все ваши цифровые э, активы работают на вас, и вы единственный владелец своих денег. Это огромное преимущество э, криптовалютного сообщества по отношению, скажем, с любыми инвестициями фондового рынка. Потому что если ты не являешься трейдером, если ты не торгуешь на бирже, то ты все равно вынужден с кем-то взаимодействовать и отдавать на управление свои активы. Вот это ситуация, допустим, очень-очень мне нравилась в свое время, поэтому я внимательно обратила на криптовалюту и начала с ней разбираться, начала взаимодействовать с компанией, потому что криптовалюта дает надежную защиту своих финансов, и вы единственный человек владелец своих денег и вы соответственно можете совершенно четко смотреть за тем что происходит с вашими активами и что самое важное и интересное что ваши активы никоим образом не подвержены никакой инфляции все достаточно просто и доступно и вы совершенно спокойно можете смотреть, как происходит рост вашей монеты. Вы можете в любой момент снять ваши деньги и использовать их туда, куда вам это необходимо. Хочется немножко сказать о стратегии HOLD. Это переводится как «держись за дорогую жизнь». Что это значит? Значит, трейдинг это работа на разницах. То есть трейдеры называются люди, которые торгуют на бирже. И вот эта стратегия торговли на бирже, у нас открыта своя биржа, естественно, что очень легко, естественно, что эта стратегия взята для работы в компании. И она позволяет, что ограниченная эмиссия самой монеты, она дает рост. При этом происходит рост пользователей. При этом происходит рост курса монеты ВЕК. И, естественно, происходит в целом рост ваших активов, что очень и очень важно. Плюс еще торговля и, соответственно, это дает дополнительный прирост ваших активов. Стратегия стейкинга, которая представлена сегодня практически во всех инструментах, о чем я вам говорила и просила на это обратить особое внимание. Почему? Потому что когда был майнинг, только майнинг, что мы получали? С криптовалюты, Мы понимали, что нужно, чтобы добыть монету, нужно огромное вложение, нужно огромное количество энергии, нужно огромные расходы для того, чтобы содержать все вот это оборудование и чтобы фиксировать вот это все. Причем, если хочешь больше монет, то, соответственно, тебе нужно больше оборудования. И именно стейкинг позволяет достаточно легко управлять активами, и эта технология позволяет наращивать капитал за счет удержания монеты на своем кабинете, и при этом еще и сообщество проплачивает дополнительные. Значит, проекты, в которых представлены, стейкинге 10.90 с доходностью 50%. И стейкинг именно и монеты ВЕК, и токен Это криптоакселера. А доходность этого проекта от 109% до 194% на стейкинге монеты ВЕК. Призм Вектор дает доходность от 108%. До 192 стейкинги монеты призм. Поэтому это все позволяет позволяет достаточно хорошо работать. То есть вот эта стратегия стейкинга, она позволяет делать дополнительные накопления. Что мы имеем? Ну, конечно же, трейдинг, да? Трейдинг на собственной криптовалюте, когда происходит торговля на бирже, то есть идет и увеличение. И очень удобно для пользователей биржи, тот, кто хочет трейдить, тот, кто хочет добывать монету, пожалуйста, есть все возможности, вы можете становиться участником биржевой торговли. И достаточно легко вступить в работу и, значит, поскольку и ВЕК, и РА представлены на нескольких биржах, то достаточно легко управлять этими активами и очень высокая скорость обработки. Конечно же, каким образом можно пополнить баланс? на своем кабинете, это прежде всего через систему электронных платежей, это криптовалюты, и это тоже сделать достаточно легко, то есть сейчас это не представляет никаких проблем, потому что мы, владея электронными кошельками, естественно, что мы получаем и возможность через электронные платежные системы, совершенно спокойно увеличивать свои, свои накопления и, соответственно, покупать криптовалюту. Мне отдельно хочется еще раз обратить ваше внимание на то, что компания сделала платформу для привлечения новых участников. Это Кибервек. Это очень легкая настройка рекламы. И с помощью этой рекламы ваша главная задача – понять, какой, с какой целевой аудиторией вы хотели бы взаимодействовать. И, соответственно, эта реклама будет работать и поддерживать 24 на 7, хотя вы при этом можете заниматься совершенно спокойно своими делами. А платформа «Кибервек» со всеми своими инструментами будет привлекать вам новых и новых партнеров, и причем не просто партнеров, а именно партнеров той целевой аудитории, которая необходима. Именно тех людей, которые ценят свое время, они, конечно же, участвуют в этом проекте. Потому что те рекламные инструменты компании, которые представлены и уже настроены, которые уже проверены и дают результаты, именно это будет привлекать все новых и новых партнеров в нашу компанию. Для этого достаточно буквально сделать ну, несколько таких важных, интересных моментов и очень-очень простых. То есть выбрать ту аудиторию по полу, с мужской, женской, может быть, и с той, и с другой вы хотели бы работать. Вы выбираете, с которым вы, вам проще всего взаимодействовать и здесь может выбрать каждый под себя какой-то, значит, какой-то возраст. Вы выберете, где хотели бы вы больше всего проявлять свое участие. Можно выбрать вы уже смотрите сами. Вы пишете рекламный текст и просто-напросто отправляете этот рекламный текст для того, чтобы он был зафиксирован, и э, нажимаете кнопку «Отправить все». И для, именно для этого э, вы уже все сделали, и теперь ваша задача э, подождать, чтобы вам настроили рекламу именно в ваш кабинет, именно э, сделали то, что компания, и ваш инструмент заработал. Вот такие возможности в компании Века на сегодняшний день есть. Я попрошу разблокировать чат, и соответственно мы с вами, значит, можем подумать, ответить на вопросы, может быть, вы скажете, что, что я упустила, может быть, что-то не сказала. Все ли понятно с точки зрения, все ли понятно, какие есть вопросы, понятны ли инструменты, которые представлены в компании, насколько... Можно вот э, коротко о них сказать. Я сказала, постаралась обо всех инструментах буквально рассказать, потому что э, подробно это вы уже можете, допустим, на второй встрече рассказывать. А в целом вот об инструментах, в целом о компании мы с вами сегодня поговорили. А дальше вы уже останавливаетесь э, на той программе, которая наиболее заинтересовала человек. Программы все вы можете найти. У нас на канале в YouTube все расписано, разные абсолютно спикеры свою точку зрения рассказывают, но все очень подробно и внимательно останавливаются на маркетинг-плане, на том, именно на том инструменте, что человеку, допустим, больше всех понравилось. И это уже можно будет выбрать по ходу. Пожалуйста, задавайте вопросы, чат открыт, напишите все ли понятно, дайте, пожалуйста, обратную связь, насколько, так сказать, ясно, ясным языком и понятным языком я рассказала вам, старалась, чтобы все слова были, так сказать, с переводом на русский, чтобы было все-все-все понятно, и поэтому очень жду вашей обратной связи, очень жду Ваших вопросов, пожалуйста, задавайте. Именно те топовые инструменты, ссылку вам дать на Кибервек, да? на Кибервек ссылку. Значит, я попрошу на самом деле поддержку, дайте, пожалуйста, ссылку на Кибервек. Ребята заинтересовались и готовы заходить на платформу и обучаться, это здорово. Это здорово. И, значит, пожалуйста, спрашивайте еще, спрашивайте еще, задавайте вопросы. Что нам с вами необходимо? Может быть, может быть что-то нужно? Может быть, что-то нужно? И, может быть, что-то я упустила? Я понимаю, что значит, многие моменты, конечно же, в короткий промежуток времени ну, невозможно просто уложить, но с другой стороны, когда мы делаем первую презентацию, то мы, конечно, самое главное внимание уделяем именно самой компании как она развивается, куда она стремится, какие у нее цели задачи, что у компании впереди, значит, что она хотела бы развивать, да, то есть мы делаем акцент на том, что это огромная торговая площадка Puzzle Market. Именно эта задача стоит перед компанией, именно эта компания на сегодняшний момент развивает. И чтобы прийти к этой площадке, чтобы ее открыть, Конечно же, нужно достаточно большое количество пользователей. И э, именно поэтому предоставлено огромное количество инструментов, которые вы можете заходить, знакомиться с компанией, увеличивать свой капитал, решать свои финансовые задачи любого порядка. Э, от э, маленьких каких-то проблем до покупки э, больших, хороших и э, нужных вам автомобилей и так далее. То есть решение квартирных вопросов и прочих вопросов, потому что когда у вас эти вопросы решены, то, естественно, вы можете развиваться творчески и э, совершенно спокойно э, решать свои э, такие глобальные задачи. И именно с этими глобальными задачами у нас будет открыта площадка Puzzle Market, на которой мы все будем представлены своими творческими идеями и со своими бизнесами, со своими перспективами и желанием развиваться. Я не вижу вопросов. Я не вижу обратной связи. Валерий, спасибо вам большое. Я рада, что вам понравилось. Скажите, пожалуйста. Что хотелось бы еще узнать, может быть, что-то спросить. Или тогда, пожалуйста, скажите, как у вас, все ли понятно, все ли уложилось, все ли ясно. Задайте, пожалуйста, вопросы или просто дайте обратную связь. Как вам будет удобней, как лучше. Угу. Хорошо, хорошо. Ладно, я тогда, значит, завершаю. Завершаю нашу работу сегодняшнего дня. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы присутствовали. Благодарю вас всех за внимание. И я выключаю запись. Всего вам доброго. И...